Презентация косметики Дотера. Рассмотрим все линейки, которые выпускает компания Дотера. И первая линейка будет для кожи 20 с плюсом. Линейка называется Вираж и содержит в себе 4 компонента. Рассмотрим каждый по отдельности. Увлажняющее средство для лица или легкий крем помогает нам справиться с легкой сухостью и дает питание нашей коже. Что входит в состав этого крема? Жасмин, масло ши, рисовые отруби. И, кстати, эти ингредиенты, это ингредиенты для дорогой косметики. Экстракт коры филодендрона амурского или пробкового дерева, который является очень сильным средством против рубцевания и микозов. То есть, если с юности остались какие-то шрамики от угревой сыпи, этот крем поможет избавиться от них. А также здесь присутствует гриб, который называется тремеллофокусовидная, или снежный гриб, или коралловые гребешки. Он очень хорошо помогает разглаживать морщины и используется в пищу китайцами уже много-много сотен лет. Увлажняющая сыворотка для лица. Это смесь элитных эфиров, на таких маслах, как макадамия, жожоба и олива. Сильная стимуляция обновления нашей кожи. В нее входят ладен, сандал, мира, бессмертник, болгарская роза. Наносить ее следует, капнув одну каплю в тоник. и На влажное лицо, шею декольте достаточно одной капли в небольшом количестве тоника. Лосьон-тоник для лица линейки Вираж. Хорошо укрепляет сосуды, работает с сосудистой сеткой на основе алоэ. В состав входят такие масла иланг-иланг, кориандр, кипарис, пальмороза. Очень хорошо сужает поры. А экстракт малахита снабжает ионами меди, которые помогают оздоровлению нашей кожи. Очищающее средство для лица для любого типа кожи. Входит в состав эфирное масло апельсина, базилика, кокосовое оливковое масло, а также аминокислоты и липиды. Трехступенчатая система очищения и увлажнения. Пенка для умывания HD HDCler содержит в себе такие эфирные масла, как магнолию, чайное дерево, эвкалипт, герань, Лиманграс, белая ива и солодка. Она очень хороша для профилактики высыпаний, не пересушивает кожу и рекомендована подросткам. Смесь масел для улучшения цвета лица. В этом роллере в состав входит масло чайного дерева, лицея, эвкалипта, герани, черного тмина и кокосовое базовое масло. И можно пользоваться точечно на какие-то воспаленные участки или по всему лицу и шее. Очень хорошо заживляет и очень удобно подросткам носить в сумочке или тем, у кого воспаленное лицо, для того, чтобы в течение дня мазать какой-то участок, который беспокоит. Лосьон для лица или легкий крем. В составе входят чайное дерево, герань, эвкалипт, витамины В3, аминокислоты, манука, кора белой ивы, черный тмин. Этот крем очень хорошо увлажняет, при этом он очень хорошо впитывается, легкий и помогает от пигментации, если в него же добавить небольшое количество эфирного масла грейпфрукта или лимона. Следует эту процедуру по осветлению делать на ночь, потому что лимон и грейпфрукт фототоксичны. Набор антивозрастной косметики Essential. Я хочу представить вам эту линейку с роллера вокруг глаз. Даже если вы не будете брать всю линейку или будете пользоваться косметикой, которая для кожи 20 лет, имеет смысл взять этот роллер. Почему? Во-первых, он очень удобен, он очень мало места занимает, можно носить его с собой в сумочке, брать с собой в дорогу. И утром, когда у вас припухшие веки, вы видите уставшие глаза, темные круги под глазами. Этот роллер ваш спаситель. Что входит в состав этого роллера? Сок алоэ вера, иланг-иланг, ладан, пижма, бакучиол, который помогает уменьшать возникновение мелких морщин. А стальной такой прохладный ролик, очень приятный, позволяет нам работать с темными кругами вместе с увлажнением. Антивозрастной крем для лица, для омоложения, легкий, быстро впитывается. Вообще вся эта линейка приравнивается к профессиональной косметике. И если вы подойдете с толком, с расстановкой для своей кожи, возьмете эту уходовую линейку, если она вам подходит по возрасту, то поход к косметологу может быть минимален. В состав этого крема входят лаванда, герань, ладан, пептиды, для выработки нашего коллагена и лифтинг-эффекта, а также экстракт подснежника. На нем я хотела бы отдельно остановиться, потому что это ноу-хау в области косметологии, и он входит в состав очень дорогой косметики. Он очень хорошо помогает от пигментации, а также разглаживает морщины лица. Бетадин увлажняет и тоже помогает увлажнению не просто на внешней стороне нашего, нашей кожи, но и проникает глубоко в вглубь клетки. Очищающее средство для лица. Представлено в этой серии как скраб и как мыло для лица. Очищение без павов на базе юки мыльного дерева, а также в состав Мыло для лица входит в чайное дерево, мята перечную, витамин Е и антиоксиданты. И мы можем пользоваться каждый день, хоть утром и вечером. Он не пересушивает кожу. А вот скраб, который в таком же тюбике, мы делаем скрабирование не чаще одного раза в неделю. В скрабе представлены эфирные масла, как грейпфрукт и перечная мята. После скраба рекомендуется нанести жирный питательный крем или какое-то эфирное маслице на основе базового масла, потому что поры будут открыты, и это все очень хорошо примет ваша кожа. Увлажняющий крем серии Essential. Единственный крем, который без дозатора, который у нас вот в такой баночке. Для чего это делается? Чтобы вы могли в этот крем добавить какое-то нужное для себя масло, и вам было это легко сделать. Он сделан на основе масла какао. Туда входят такие эфиры, как лаванда, герань, жасмин, ладан. Там есть пробиотики, они лечат шелушение. Этим кремом можно пользоваться и вокруг глаз. Он очень быстро впитывает, не оставляет жирного следа и достаточно... Хороший лифтинг эффект. Тоник для сужения пор. Я бы даже сказала, что это не тоник, а витаминный коктейль для нашей кожи. Почему? В состав его входит лаванда, иланг ромашка, а также большое количество экстрактов. Алоэ, арбуза яблок. То есть ваша кожа точно будет рада такому тонику. Ну и он очень хорошо сужает поры. После этого тоника все косметические средства, которые вы наносите после использования тоника, очень быстро проникают вглубь клетки. Двухступенчатый комплекс для лица с ошелушивающим эффектом серии Essential позволяет нам меньше ходить к косметологу, поскольку накопительным эффектом является и приравнивается разглаживанию и расслаблению мышц лица к ботулотоксину, но сделан на основе натуральных экологичных продуктов. Как им пользоваться? Тюбик номер один – это нежный пилинг с пептидами, который укрепляет наш коллаген и нежно, без травмирования, хорошо очищает кожу. Второй тюбик – это наше питание и разглаживание. Именно он обладает накопительным эффектом, такой же, как и ботокс, но за счет ацетилгексапептидов, как мы пользуемся этим средством. Тюбик номер один мы наносим на влажную кожу, маленькую горошину с легкими массирующими движениями. Не смываем. мы наносим средство из тюбика номер два, также массируем и в течение 15-20 минут находимся в этой масочке. Потом просто смываем водой. Подтягивающая сыворотка серии Essential является двойного такого эффекта лифтинга. Первый накопительный, а второй быстрый. За счет чего? За счет того, что там есть эф... экстракты овса, бука, водоросли, такие эфирные масла, как мира, сандал, ладан. А также присутствует заменитель крови, который позволяет очень быстро проникать кислороду внутрь нашей клетки. А Камеди дает питание и лифтинг очень быстро, то есть двойной эффект. Один накопительный за счет накопления эфирных масел, а второй за счет камеди дает нам очень быстрый лифтинг эффект. Поэтому сыворотка серии Essential очень быстро приводит кожу нашего лица в тонус. Если вы пока еще не обладатель какой-нибудь серии уходовой косметики, Компании Дотера я предлагаю вам рассмотреть такие монопродукты, которые можно добавлять к любой из линейки, а можно пользоваться просто отдельно. Первое – это антивозрастная смесь салубели, которая без добавления каких-либо базовых масел, то есть там чистые эфирные масла. Это можно сказать ударное средство против морщин, потому что там ладан, сандал, лаванда, мира, бессмертник. Роза. Им можно пользоваться как вокруг глаз, так и по всей шее, декольте и лицу. Обратите внимание на роллер с базовым маслом, масло нероли. Нероли это то средство, которое нужно, наверное, каждой женщине, потому что она справляется с эмоциональной нестабильностью во время ПМС, придает уверенность в себе и повышает сексуальное влечение. Назвали это эфирное масло от имени итальянской принцессы Анны Марии, графини Нероли, которая пользовалась этим маслом как духами, душила им свои перчатки, купалась в ароматизированной маслом в ванне и до 85 лет сохранила бархатистость и юность своей кожи. Масло Нероли очень хорошо подходит для увядающей, сухой, дряблой кожи, но работает с куперозом, с угревой сыпью, с экземом, покраснениями и раздражениями. Омолаживающая смесь для наружного и внутреннего применения Ярупо. Эта смесь состоит из двух эфирных масел – тысячелистника и граната. Тысячелистник ли, а, дает нам любовь и смелость. Это очень сильный антиоксидант, антишрам и антицеллюлит. Он хорошо увлажняет, делает кожу гладкой и молодой, понижает кровяное давление и улучшает сон. Эфирное масло граната содержит в себе большое количество ретинола, антиоксидант, стимулирует синтез коллагена, снижает холестерин, укрепляет волосы. Полифенолы и флавоноиды – это мощнейшие помощники против различных опухолей. Куниковая кислота омолаживает организм, улучшает память. И такого средства, если вы будете пользоваться 1-2 капли утром на язык и 1-2 капли вечером для лица, все это поможет вам омолодиться как снаружи, так и изнутри. Но помните, что эти эфирные масла очень плотные, создают пленку на коже лица. Поэтому долго пользоваться им не стоит, нужно менять эфирные масла и лучше это делать на ночь. На этом слайде представлены эфирные масла для сухой кожи для дополнительного обогащения кремов компании Дотера, либо для того, чтобы вы могли сделать самостоятельно какой-то кремик или тоник с использованием этих масел. Для сухой кожи рекомендованы лаванда, нероли, мира, пачули, бессмертник, римская ромашка, роза и герань. Для жирной кожи лаванда, чайное дерево, иланг-иланг, розмарин, эвкалипт, мята, мелиса и орегана. Делитесь этой информацией со своими друзьями, потому что красота спасет мир. Я желаю вам оставаться молодыми и красивыми на долгие-долгие годы.